Футболка, не равно, неряшливый. Семь отличных комбинаций с футболкой за 120 секунд. Крутой парень. Бордовая футболка с v вырезом. Кожаная куртка из козьей кожи. Серые вельветовые брюки. Часы с хронографом, серебристые, военные. Оксфорды, лонгвинги. Летний синий. Футболка с V-образным вырезом. Часы с хронографом, серебристые, военные, белые джинсы, коричневые макосины. Приключения. Футболка с v вырезом угольного цвета, камуфляжная вощенная куртка, оливковые вельветовые брюки, темно серые часы с хронографом, модельные туфли из телячьей кожи. Old school футболка в полоску с круглым вырезом, джинсовая куртка, браслет из бусин, очки вайфареры, чиносы с эффектом потертости, белые кожаные кеды, черная и белая, белая футболка с круглым вырезом, черные серебристые модельные часы, черные джинсы. Черные кожаные кеды. классические стиль. Черная футболка с своеобразным вырезом. Спорт-пиджаки с Донагаля. Джинсы цвета индиго Черные серебристые часы с хронографом. Броги с крыловидными швами на мысках. Свитер по погоде. Светло-серая футболка. Кардиган с шалевым воротником Чиносы цвета хаки белые, синие часы с хронографом, коричневые, замшевые ботинки. Какая комбинация понравилась вам больше? Оставьте ответ в комментариях. Посмотрите это видео, как должна сидеть футболка.